Привет не спящим. Здравствуйте. Очень давно не делал трансляции. Делаю очень редко, как могли вы это заметить. И время тоже не случайно. Потому что сейчас это увидит ну, минимум людей. Есть пара тем, на которые я хотел бы выговориться. Потому что э, у меня некие проблемы со сном. Я не могу уснуть, когда есть какие-то... Темы неразрешенные. И поэтому я хотел бы сейчас выговориться. Чтобы наконец-то уснуть. В общем, вот. Ну и в конце я поотвечаю на ваши вопросики. Во-первых, у меня теперь есть ствол. Ой. Вот. Если кто что хочет побазарить нахуй, знайте это. Во-вторых, я недавно сделал рекламный пост в инстаграме про, по-моему, а, от мегафона там вот эта вот песня, это НТ, вся хуйня. И вы так это встретили, как будто, ну, Пиздец полный. Продался, блядь. Гондон нахуй. Ебать, ты чмо продажная. Ребята, во-первых, <coughs> я не рекламирую хуйню никогда. Как вы заметили, реклама очень редкая. Я очень редко беру рекламу, потому что, ну, почти от всех предложений отказываюсь. Я никогда не буду рекламировать вам то, что как бы сам считаю хотя бы чуть-чуть хуйней. Окей? Вы могли, наверное, заметить, на ютубе у меня вообще теперь нет рекламы. Нигде нет рекламы. В инсте вот этот первый пост, наверное, ну хуй знает за сколько, за несколько месяцев. То есть я к рекламе отношусь очень... Как это вот, скрупулезно, я хуй знаю. Мне не хватает словарного запаса, наверное. Э -э я никогда не возьму заказ, в котором хоть немножко сомневаюсь. Э -э как вы уже заметили, все, что я рекламирую, это только свой собственный мерч. И все. Большинство ваших ебучих кумиров, которые пихают вам букмекерские конторы, блядь, Всякую вот эту вот ебалу финансовую Куда надо вкладываться Я это рот ебал Я не гоняюсь за бабками Поймите пожалуйста Но мне тоже нужно как бы Жить ебать Я ненавижу оправдываться Но я на самом деле просто немножко охуел От вашей реакции Охуел Типа ебать Песни на ТМТ ебанешься, продался. Чё продался ты, блядь? Проект, в принципе, имеет место быть. Ок. Привет, привет. В общем, вот я никогда не начну впаривать вам хуйню, в которой не уверен. Никогда. У меня были косяки, согласен. Как только я начинал, я, по, я рекламировал казино, блядь. Чё только и не был нахуй. Просто потом, ну, дошло в котелок, блядь, что... Ебать. Вы моя аудитория. Все, что у меня есть, благодаря вам. Я не, никогда не буду э, впаривать вам говно от которого вы объебетесь. Никогда не буду рекламировать то, во что нужно вкладывать деньги. Блять! Блять. Извиняюсь. Как бы... Я очень дорожу нашим отношениям. Серьезно, у меня... У меня... Самая охуенная аудитория в медиасфере сейчас. Я в этом уверен. Хуй, кто со мной поспорит, блядь. Мы с вами, мы на таком коннекте, на таком контакте, блядь. Ни у кого нет больше. Ну, сами понимаете. Мы не просто, типа, ебало медийное ебать. И зрители, нахуй. Я не знаю, я чувствую ответственность, во-первых. Во-вторых, я, ну, чувствую свой долг, благодарность. Я вам благодарен, я вам никогда не буду впаривать хуйню, ни в коем случае. Ничего такого, что могло бы вас как-то наебать, или как-то вам сделать плохо, никогда я этого делать не буду, нахуй. Потому что вы мне, ну, вы больше, чем просто зрители, или, там слушатели, я хуй знает, это немножко больше, блядь. Бухнул, может быть, возможно, но я просто заебался это в себе носить. Мне хочется выговориться, я спать не могу из-за этого. Я постоянно ложусь и начинаю думать, пиздец, они опять вот то-то... Да, мне не похуй, что вы думаете обо мне, потому что, ну, блядь, ну вы понимаете, почему. Я чувствую ответственность. Я не просто хочу заработать бабок. Мне бабки нахуй не вперлись. Вы это сами должны понимать. Я же вам всеми возможными путями показываю, что ну, мне похуй на деньги, серьезно. У меня есть крыша, тепло. У меня есть бабки на еду. У меня есть бабки на отдых. Все, мне не, мне не нужны дорогие машины, блять. Дорогие хаты, нахуй. Вот это вот все материальное мне нахуй не надо. У меня другие цели. И мне не нужно материальное. Ах. В общем, ладно. В любом случае, все поймут это по-своему. И пускай. Главное, что я об этом выговорился. Вы от меня не дождетесь никогда рекламы, которая как-то сделает вам хуёво. Потому что я вами дорожу. Просто понимайте это, пожалуйста. Вот так вот. Я понимаю, что всем не объяснить. Всё равно в любом случае будут люди, которые будут писать да на, да, на, да, да, да, долбоёб». Но не без этого. Не без этого. У меня просто немножко другие цели. Мне не интересны материальные ценности. Абсолютно. У меня у меня хватает денег э, обеспечить себя, обеспечить своих близких, э, семью, друзей. Типа, и все. Мне похуй на крутые там материальные блага, блять, на тачки, на хаты, ебать. Это все полная залупа. Даже все эти украшения, брюлики, это. Uh, ну, как вам объяснить? Это я немножко чуть позже расскажу. Вы все, ну, вы уже, наверное, понимаете, что я это все не просто так разыгрываю. Типа, мне просто это не надо. Мне это не надо, блядь. Это чуть позже. Uh, что еще? Контент? Слушайте, я вам на Новый год готовлю такой подарок, нахуй. Что, ну, и ну, рот ебал, блядь, и, ну, это пиздец будет. Понимаете? Пиздец, блядь. Скажу лишь то, что... Вы скоро все сами увидите, но смотрите, как, какая хуйня. Этот подарок я вам готовлю уже больше полугода, понимаете? На настолько этот... Это настолько пиздец, блядь, это, ну, наверное, самое глобальное и масштабное, что я когда-либо делал в жизни. Такие дела. Так что не переживайте, вы не разочаруетесь. И все это будет в Новый год. Вот. Ну, там не просто ебало разлетиться, нет. Оно просто... Дематериализуется, ребят. Поэтому начинайте готовить свои ябла. Начинайте. Ну, еще. Хотел с вами поделиться... Ну, очень... Очень личному. Тоже не, не могу это в себе держать. В общем... Я, сука, я, походу, влюбился, короче. Прикиньте, прям по-настоящему. Я просто думал, у меня была первая любовь, и мне всю жизнь казалось, что я никогда не смогу так же сильно полюбить. Ну, потому что, сами понимаете, первая любовь, да? Типа она, ну она слепая, она на эмоциях, она вот прям, и мне казалось, что я никогда не смогу полюбить, так же сильно, но это, блядь, произошло, прикиньте, я просто, я хуй знает, меня распирает от этого, я прям, я не могу, я прям, я, я так счастлив, блядь, ребят, и я просто хочу этим поделиться. Я не могу, блядь. Меня просто распирает нахуй. я влюбился. И это... Это жестко. Я этому пиздец как рад. И не переживайте. Все те, кто думает, что первая любовь, она ой, самая сильная на всю жизнь. Все оказывается действительно с возрастом. И знаете, в этот раз, по-моему, все даже сильнее. Такие дела. Вот так вот. И, сука, я счастлив. Да, она с зелеными глазами. <свы> И просто во мне сейчас столько позитива, столько счастья, что я просто хочу отдать его вам. И сделаю это на Новый год. Запомните. Я не знаю, почему... Просто мы все, по сути, эгоистичные люди. Мы все... Мы все эгоисты. Просто кому-то хочется, например, купить себе классную тачку. Купить себе крутую хату, ебать. Купить, купить себе дорогие шмотки. Дорогие, блядь, брюлики, нихуя себе. Но я получаю удовольствие, когда делаю счастливыми других людей. Я не знаю, почему. возможно, возможно. Возможно это потому, что я всю жизнь рос в достатке. Типа, у меня состоятельная мама, она, ну, типа, она занималась бизнесом. Она бизнес-леди, она прям просто хуярила, нахуй, не покладая рук, просто хуярила. И у меня всегда было все. Всегда был хороший дом, всегда была еда, блядь. Всегда вот мама меня даже баловала довольно часто. И сейчас просто, сейчас уже моя очередь. Сейчас я могу себе этого позволить. Я могу дарить ей подарочки. Я, я все ей верну, нахуй. И мне доставляет огромное удовольствие помогать другим людям, делать их счастливыми. Когда я вижу, что какое-либо мое действие вызывает улыбку на лице другого человека, мне просто настолько, блядь, охуенно внутри, что я рот ебал. Не знаю, видимо, вот я себя нашел в этом. Я нашел себя в том, чтобы просто поднимать людям настроение, Делать счастливыми людей. И вообще, в принципе, мне кажется, все, что может сделать человек в жизни, максимум, это не, опять же, блядь, не купить себе все крутое, стать крутым, а изменить мир, изменить его в лучшую сторону. Сделать счастливыми как можно больше людей. И вот этим я хочу заниматься. Окей? И я думаю, у меня все получится. Потому что... Да, блядь. Да потому что получится. Потому что я в это верю. Тем более у меня есть просто огроменная аудитория, которая... Я знаю, что меня поддержит. Я просто... Я знаю. Я в вас уверен. Я уверен в вас. Чуваки... Нас ждут великие дела. Я, я уверен, что вы это чувствуете сами. Поймите, мне не интересно... Мне не интересно стать лучшим блогером, лучшим рэпером, там, лучшим музыкантом. Я просто хочу сделать этот мир лучше. И... Я на это брошу все свои усилия, все свои ресурсы. И я знаю, что вы меня в этом поддержите. Нас ждут великие дела. Давайте, я надеюсь, сейчас я смогу пойти уснуть. До скорых встреч. И ебать. На связи. Но помните, что у меня есть ствол. <смех> Бля, я не могу. Я просто, я настолько счастливый человек, нахуй. И вы все. Будьте счастливы. Это очень легко. Это очень просто. Серьезно. Это, это так, блядь, просто, нахуй. Просто будьте счастливы. Договорились? Завтра проснулись? Улыбнулись. А то у меня есть ствол, нахуй. Окей? Ой, фокус пропал. Фокус пропал. Вся фокус здесь. Сладких. Давайте.